Итак, мы э, рассмотрели и правила знаков для эпюры. Давайте выделим это правило знаков для изгиба. Правило знаков для эпюр, когда мы строим значит, эпюру из, э, изгибающего момента, то есть внутренний силовой фактор это изгибающий момент. И нам остался только один э, внутренний силовой фактор, то есть правило знаков для поперечной силы. Э, вот это правило знаков. Пользуем, я пользуюсь, повторюсь, здесь учебником Александрова. И у нас получается такое дело. Значит, Вот у нас то есть поперечная сила, то есть деформация сдвига, если это чистый сдвиг, то есть поперечная сила. Нам не важно, как, при каком виде деформации, при простом или при сложном, правило знаков действует и при всех сложных видах деформации. То есть поперечная сила Q. Как она определяется? Ну вот здесь все в принципе четко видно. Опять давайте вернемся к нашему примеру. Вот мы брус разделили на две части в точке А мысленно. Вот наша точка А. Мы рассматриваем равновесие первой части. Точно так же можно рассмотреть равновесие второй. И вы видите, о чем говорится. У нас когда положительная э, сила Q, будет поперечная Q в этом сечении. Вот мы рассматриваем вот это сечение. Она будет положительной тогда, когда она направлена куда? По вертикали вниз. Если она будет направлена по вертикали вверх, то это будет Q, то она будет на эпиуре отрицательной. То есть вот это поперечная сила точки А Обратите внимание, здесь все то же самое, то есть если бы мы рассматривали вот этот торец точки А, то есть вторую часть бы мы рассматривали, здесь было бы то же самое, но наоборот, то есть когда у нас отсеченное сечение слева, то здесь Q должно быть положительным, когда оно что, смотрит вверх по вертикали и, соответственно Q, положительное, когда оно смотрит здесь вниз по вертикали, отрицательное, то есть и здесь оно будет положительное. Итак, вот правила знака вот здесь они еще отдельно выписаны, вот вы видите, одновременно, потому что чаще всего, когда мы рассматриваем изгиб, там действует и поперечные силы изгибающие моменты, то есть ну, в принципе мы можем применять правила знаков, повторяю, вот все четыре правила в общем случае, потому что в общем случае, напоминаю, возникает, когда мы рассматриваем, возникает произвольно направленная сила и произвольно направленный момент в поперечном сечении, то есть внутренние силовые факторы, вот эти два, они абсолютно произвольные, их мы раскладываем на все, что шесть составляющих, но это сложное напряженно-деформированное состояние уже. И, но правила знаков остаются точно такими же. Но чаще с сопромат мы начнем, конечно, же, с изучения отдельных, то есть простых элементарных видов деформации, то есть когда действуют отдельные внутренние силовые факторы, а остальные, соответственно, равны нулю. То есть только чистое растяжение, сжатие, центральное, причем чистое кручение, чистый изгиб и чистый сдвиг. С правилами знаков мы при этом уже Познакомились. Вот они. Далее. Его очень часто, да, как же его применять, вот это правило для поперечной силы, если я вам начертил вот здесь, ну, так как я вот ввожу в систему координат, то есть по вертикали, но ну, для X составляющей. Да, то есть, вот это у нас правило для QX в моей, в моей системе координат. Как же действовать с, с правилами для? q ну вы в общем-то здесь когда мы смотрим на плоскость xz с положительным направление оси y точно так же можно когда для y определять смотреть с положительного направления оси x или использовать еще одну такую формулировку давайте мы чуть-чуть уменьшим чтобы попал текст вот пожалуйста поперечная сила Поперечную силу считать положительной, если она направлена так, что стремится повернуть элемент по ходу часовой стрелки. Вот здесь вы видите, вот эта сила, если мы закрепим вот эту мысленно, вот эту часть, пытается повернуть как по часовой. То есть вот эта сила пытается повернуть что? По часовой. Соответственно, вот это она пытается повернуть как против, против часовой. То же самое здесь у нас. Вот если я закреплю вот эту часть, то она пытается повернуть каким образом? То есть она пытается повернуть по часовой. А это, если я закрепил вот мысленно эту часть, то есть вот так вот мысленно я закрепляю эту часть, эта сила пытается повернуть каким образом? Против часовой. Поэтому, значит, и вот э, так можно считать, э, это правило считывать так. Не по вертикали вверх-вниз, а вот таким образом. Поперечная сила считается положительной, если она стремится повернуть элемент по ходу часовой. Но опять-таки, по ходу, если вы смотрите, я говорю, на это дело, но ну, здесь плоскость, понятно, смотрим с этого направления. Но если вы смотрите, вот поэтому это определяется легко, составляющая QX в данном случае. А если вы смотрите на QY, то есть вы мысленно переворачиваете эту, вы опять смотрите на все это дело с положительного направления оси X. И вот здесь я опять возвращаю вас к тому, что в сопромате очень часто используется какая левая система координат, но лучше переходить все-таки к правой системе координат, соблюдая при этом осторожность я говорю внимание к тому, какую систему координат используете. Вот, пожалуй, все, что нужно знать про правила знаков. Что же нам еще понадобится для построение пюр ну, какие-то общие правила но их мы будем применять уже точнее о них мы будем говорить когда будем применять рассматривать применение этих всех правил то есть когда мы будем строить эпюры для конкретных уже конкретных задач.